Всем привет, с вами Арсен Океан. я надеюсь, сейчас запись нормально идет, так это надо что-нибудь отбавить. А мы играем в кейс-опенер, я надеюсь, сейчас нормально звук пишется. Впервые решил попробовать мобилку, ну, вдруг это вам зайдет, поэтому вот как-то так. А Тут есть вот всякие такие вот кейсы, это мы позже купим, но честно куплю. А в общем, у меня такой типа челлендж, я даже не знал, как это... это глупо, конечно, выглядит, но я хочу открыть... Просто вот, все это время, пока оно у меня есть, э, я хочу пооткрывать сувенирных кабалстоунов и хочу, чтобы мне выпал сувенирный драгон Лор. Он тут есть, вот он. Хотя он не сувенирный ни хрена. Ну, чтобы выпал. Я его видел, но он тут не выпадает в этой игре, хотя все кейсы бесплатные. Непонятно почему. Ну, ладно, никакой нарезки не будет, прям чисто одним кадром записан. Поэтому все, поехали, открываем. Я, честно, не знаю, возможно ли тут вообще его получить, в принципе. Если выпадет. Бля. <соценно> понятно. Бля, вот такая вот ебучая эта реклама. Ну окей, я очень надеюсь, что нам выпадет хотя бы. Ну, хотя бы за 20 минут Dragon Lore. Мы же его заслужили. Сувениры Мак 10 Индиго, но ну, он стоит. Ну понятно. Я не понимаю. А, это потому что у меня интернет отключен. Бо, вс. <coughs> Поэтому он везде ноль пока стоял, думаю, что так. Ну с интернетом, наверное, мне еще будет хуже вести потому что типа это.. Да, блять. Вот. Бля, вот ненавижу запись теле. О! Ну-ну-ну, ну-ну-ну. Ну-ну-ну-ну. Офигенно. Запись идет в USB 60 АПС, и я не знал, что мой телефон вообще это выдержит, типа, это Samsung, типа, офигеть, я, я так офигел от этого, ну, ладно, окей, ну-ну-ну-ну, пожалуйста, Dragon War, ну, Да, бас со своим Dragon Warом называется, окей, я не знаю, вот реально, вот серьезно, не втыкаю, возможно ли вообще тут что-то получить, Нормально, потому что вот в, э, вот в таких вот кейсах, которые продаются платно, выпадает реально всякая такая вот фигня прикольная. А вот тут, в Кабблстоуне, я видел Драгонор, он как-то пролетал, но, бля, я ни разу не видел, чтобы он вот прям проходил, то есть, чтобы выпадал. Эта игра, в принципе, прикольная, я в описании оставлю ссылку на скачивание, посмотрите. Хотя не, я вот сейчас вот вылетит подсказочка, вот там вот оставлю ссылочку. Посмотрите, очень прикольная игра, очень прикольная. Если вам в первый раз на... выпадет Драгонлор, вы напишите, пожалуйста. Я реально, я... я просто вот офигею серьезно. Это тоже копейки стоит, да твою мать. Ой, бля. Вот если серьезно, вот если в реальной жизни вот это вот все бы открылось, я бы, наверное, уже. Я не знаю, я бы, наверное, в такие бы долги вошел. Пушек-болстом. Да бля. пушек такая вещь, дорогая. Надо вот купить полную версию, потому что это ч-то, бля. Без новой версии прям очень туго. Понятно. Я буду все это время открывать, пока не выпадет драгон если не выпадет то время, пока я сейчас могу, потому что идти надо. А, буду вторую серию снять, третью, пока не выпадет чёртов драгон Лор. Вот буду и всё. А -а -а -а. Да, бля. Ну давай, пожалуйста, пожалуйста. Вот и собака, бля. Давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Что-то я боюсь за запись, поэтому сейчас лучше на паузу поставлю, и потом лучше будет маленькая нарезочка. Ну, главное, чтобы так вот все. Пауза. Так, запись, все хорошо идет. Так, ты пока пошел он сюда. Будем открывать дальше. И, кстати, качество такое плохое, оно вот и тут такое, поэтому не надо тут. О, я не знаю вообще, возможно ли Даже в реальной жизни есть Коблстоуна, Драгон Вор Шанс вот Практически ноль Тут я не знаю, тут в принципе все бесплатно Поэтому шанс должен быть побольше Я тупо открываю, я реально Я очень слабо на... Но, вот видите, он пролетает Драгон он пролетает как и мы. Просто всякий шлак выпадает. Который даже продать нельзя. Хотя логично. Кто бы это говно купил? Ну хотя бы... Во, хотя бы сувенирная эмочка. Посмотрите лучше мою рекламу. Так, все реклама про... Моя реклама лучше сейчас, она вылезет. <просы> <просы> <просы> я реально, я не удивлюсь, если вот... Даже вот я 20 минут на это потрачу. Я не удивлюсь, если вообще ничего не выпадет. Поэтому... Ой. Понятно. Никогда мне не выпадет. Это... Я не знаю, почему тут его так жалко, что ли. Мне вот все эти оружия, все эти белые, уже раз по 500 попадали. Но зато это выпасть никак не может. Только ладно. Собака ты вечная, а? Собака. Собака ты бешеная. Ну давай, пожалуйста. Пожалуйста. Давай, давай, давай, давай, давай. Собака. Один раз Драганор видел, просто облизнул да ушел. Все понятно. Мать твою а, бля. Пожалуйста. Понятно, пожалуйста. Серьезно, я не понимаю, почему так сложно, чтобы выпал Dragon War. Вот меня, меня, наверное, никто не поймет. Я вот чисто из, из интереса, у вот какой алгоритм в этой игре. Я чисто из-за этого записываю, поэтому запись экрана, эта вещь на телефоне довольно легкая, поэтому не так уж и жалко было. Вот только память жрет, вот это да. Серьезно, очень много памяти жрет. Вот гораздо больше, чем я вот с поиски записываю через карточку захвата. Гораздо больше жрет. <Слышь> <Слышать> Ты достал. Да, ну всю рекламу я, конечно же, вырежу, потом а мне еще потом за рекламу влетит. Потому что у меня от YouTube уже как-то за рекламу влетало поэтому на ну, его в жопу экспериментировать я не хочу я уже даже на экран не смотрю я просто кубик понятно по моему это уже все это это это капец край хотя бы десерт. пожалуйста, ну блин, ну не будь ты бомжары тупой. Сака, сака. сака, ты поношенная. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, хотя бы... Понятно. Всякая говнища, нам выпадает просто... Она ура, вот как нормально вещику вытащить. Собак-то а? собака. Ой, собак-то собак Собак, пьет. собак, собак, собак. ща ща ща ща ща Папа. Папа. Папа. Папа. Папа. Папа. Папа. Папа. Папа. Папа. Макселлы, ну сколько он стоит? Понятно. Сколько уже запись идет? 5 минут, охренеть. 11 минут я это уже все делаю. Потому что там еще до этого я всякого клана Да, бля. <свес> <свес> бля, я не понимаю, эту игру кто создал? Кейп, что ли? Сейчас, мне кажется, вообще мой канал забанит. <свес> просто белым белом, просто белое драгонлора вот вообще не видно. Серьезно, по-моему, по вот тут невозможно выбить. Нет, ну, в принципе, все, конечно, возможно, Ну, бля. Понятно. Вообще, конечно, можно было это все стримом сделать, но, блядь, я меня в неправильно поняли, если б я с телефон стрим делал, вообще меня не поняли, наверное. В принципе это возможно, но я чего-то сам этого не хочу. Еще с телефона и стримы делать ужас. Меня родственники не поймут. Ну, ну, ну, ну. Понятно. Все сейчас три попытки делаю. Если вот, за... вот сейчас две осталось, если за эти три попытки не выпадет, все, буду во вторую серию все пихать пусто. В одну серию это как-то все сжимать, это глупо. Вот сейчас, и вот вторая идет, и третья попытка, потом будет. Если не выпадет, все, пойдем. Даблэт. Семь минут. Ну, ну, ну, ну. Ну не знаю, почему ну хочется мне еще одну попытку дать. Вот не знаю, вот буду да, блядь. Вдруг фартанет, давай, давай. Ну вдруг фартанет, вдруг, вдруг, вдруг, вдруг. Давай. Не фортанет. Ладно. Ладно. Все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все ссылки указаны в описании. Качайте эту игру и напишите мне, если вам повезло. Можете потом трейднуться. Я потом. Я еще в описании ссылку на свой аккаунт Google покажу. Можете потом трейднуться. Поэтому все. Всем до встречи. Всем. Пока. Раньше здесь был мат.